Всем ребята привет, добро пожаловать на канал, сегодня будет разбор моих сделок Сразу скажу, то, что это не такие сделки, как вы привыкли видеть Но в этом видео тоже будет много интересной информации Поэтому советую посмотреть до конца, поставить лайк авансом, все как обычно Если видос не понравится, лайк в конце спокойно можно убирать В общем, смотрим мою первую сделочку, она была открыта по инструменту DX. Думаю, все видят формацию, два локальных уровня сопротивления Захожу в их пробой, меня сразу тащит примерно на минус 0.26% надо было закрываться, я вижу то, что лента неактивная, но почему-то жду своего стоп-лосса, в общем стоп-лосс у меня получился даже великоватый, потому что стоп-лосс на пробоях в основном там 0,2-0,3%, но здесь какой был момент, я знаете, привык то, что когда ты открываешь позицию на пробой, у тебя сразу там стоп-лосс, но где-то вот на таком вот расстоянии это 0,2%, для Диоди Икса здесь немного по-другому, именно такое расстояние это уже примерно стоп-лосс на 0,5%, я немного замешкался в этой ситуации, плюс проводил какой-то отдельный звон с ребятами, и в общем получилась такая ситуация, то что захожу, стоп лосс у меня большой, нужно было выходить раньше, и, короче я получил убыток, немного больше чем себе вообще мог предположить в целом по формации, я думаю, все здесь понятно, есть первый уровень сопротивления есть второй локальный уровень сопротивления мы начали проторговаться около этих уровней, какого-то повышения объемов не было, в общем, наверное, немного туповатая сделка, но хотелось отработать потому что вчера я не отрабатывал, позавчера тоже, поза-позавчера и был занят, и хотелось хоть куда-то Залезть, вот залезть в Дудекс и получил стоп больше обычного. По дневнику трейдера эта сделка выглядит вот так: здесь я заходил, здесь я вышел, минус 0.52 по деньгам это минус 90 долларов. Получилось два раза больше обычного, но ничего страшного, один будет хороший пробой. Который все это перекроет. В телеграм-канале я сегодня опубликовал вот такой вот пост. Зашел на биржу Bybit. Когда-то я принимал участие в турнире в сот, который назывался. Я там был э, топ-трейдер, грубо говоря. Потому что сделал хороший PNL, э, хорошо заработал на этом самом турнире. И мне, оказывается, пришел какой-то подарок, то ли бонус на биржу Bybit, Две с половиной тысячи долларов. Я, знаете, просыпаюсь, захожу в центр наград на Bybit Я вижу две с половиной тысячи долларов. Это один был подарок. И там был еще один подарок на триста долларов. Долларов. То есть суммарно мне дали бонус на 2 800 долларов Этот бонус выводить нельзя, на все что на торгую сверху можно спокойно без каких-либо ограничений выводить В общем приятная такая штука, давно участвовал, уже даже и забыл Я там плюс еще и получал какие-то NFT-шки за этот самый турнир В общем если будут такие турниры, то обязательно я это вам также расскажу Если хотите посмотреть по результатам, все это есть у меня в телеграм-канале Вот была у нас группа Почти 250 человек ПНЛ у меня был 23% И профит тогда был 1800 долларов То есть мало того, что я получил тогда профит Плюс еще мне накинули этот самый бонус В общем, приятная штука И на этот бонус я тоже сегодня решил поторговать Так как Байбит у меня не подключен к терминалу То там я буду отрабатывать такие, знаете, среднесрочные сделки Чтобы вы понимали, что я говорю правду Вот вам те самых два бонуса, которые мне прилетели от этого самого в сот Они действительно до 18.11.2023 Я их за... Заметил, конечно, немного попозже, но, в общем, давайте покажу вам свою сделку. Вот тот самый инструмент ДИОДИХ. Мы с вами отрабатывали пробой, мы четко заметили то, что пробой не пошел. И обычно после закола у нас цена любит разворачиваться. Вот знаете, уровень мы закололи, ликвидно за уровнем собрали стоп-лоссы. И потом уже многие участники начинают шортить от этого уровня. Кто-то понимает, что уровень закол отверает всего, мы не пойдем его сразу обновлять. Должна быть хоть какая-то коррекция, я, собственно, на это тоже и надеялся. Взял, сразу открыл на бобите свою сделку открыл на десятом плече знаете, это деньги все равно, ну как бы грубо говоря халявные, плюс эти деньги бонусные вывести нельзя, а прибыль можно, поэтому я решил, можно уже тут даже чуть что и пренебрегать рисками потому что ну реально можно разогнать депозит до нормальной суммы даже по тем же среднесрочным сделкам. Я решил зайти вот здесь вот в позицию, стоп-лосс выставил вот на этой вот отметке. Почему именно здесь они а захаем? но Ну потому что знаете, если бы у нас пошло какое-то движение, вероятнее всего оно бы пошло и дальше, более импульсивное. Поэтому я бы хотел закрыться до обновления вот этого вот самого хая. Выставил примерно на этой отметке, стоп-лосс поставил в три раза больше. То есть у меня по риск менеджменту я бы готов был потерять буквально там 205 долларов. А заработать я хотел в три раза больше. То есть один к трем получается данная сделка по риск менеджменту. Поэтому здесь все четко соблюдается по факту я эту полностью сделку записывал длилась она примерно около одного часа, с моей точки входа цена практически даже не вкатывала вот здесь я зашел и получается цена просто падала, даже если бы я поставил стоп лосс вот на эту вот отметку мой стоп лосс бы здесь не выбило ну и цена четко пошла вниз, здесь меня уже закрывает по в плюс примерно 700 долларов, я еще кстати сам не смотрел как у меня эта сделка закрыта на байбите в плюс 672 доллара, но в моменте четко видно, когда вот это вот здесь у нас закрывалась то что профит у меня был около 700 долларов вот 704 доллара возможно часть ушла на комиссию в общем это даже наверное сейчас и не так важно потому что профит уже есть а как говорится у кого профит тот и прав если вам показать эту сделку на терминале эти самые уровни вот те уровни которые мы закололи пошли четко на разворот возможно можно было там еще как-то тянуть эту сделку но у меня не было знаете таких планов я это думаю ну получил бонус ну получится там что-то забрать ну круто в общем не знаю буду ли я снимать для вас дальше вот такие вот среднесрочные сделки на байбите потому что опять же говорю эти деньги две с половиной я вывести не могу а прибыль по факту могу я вот прямо сейчас могу взять прибыль вывести забрать себе 670 долларов но зачем это делать если я могу играться на этот объем грубо говоря и дальше и как-то раскачивать депозит не знаю буду ли тут торговать не буду но эта сделка решил с вами поделиться да и в целом она даже я бы сказал и все-таки какую-то технику имела уровень заколот, ликвидность мы собрали стопы мы тоже собрали на споте мы тоже все собрали поэтому логично было вот здесь где-то находить точку для входа после того как мы уже развернулись. собрали ликвидность стоп лосс логично было выставить как раз таки вот за этот вот хай за который мы уже сформировали ну и тейк надо ставить как по риск менеджменту в три раза больше стоп лосса то есть если я готов потерять 200 долларов то заработать я должен в три раза больше то есть 600 примерно долларов здесь все четко отработало сделкой не горжусь вообще мне она как бы не особо нравится да и среднесрочные сделки мне не особо нравится но она отработала плюс есть поэтому как-то так. Это все, ребята, сделки за текущую неделю. Прошлые сделки я вам показывал в своих прошлых видеороликах. Чистыми примерно получилось там 570-580 долларов. Однако этот день и неделя еще не закончены. Поэтому смотрите обязательно следующие ролики. Если вам нравятся среднесрочные сделки, то навалите вы уже лайков. Буду я вам снимать и средний срок. Хотя мне средний срок не нравится чисто, как оно все отрабатывается технически. Но если подходить вот... По логике на тех же заколах, на сборе ликвидности, то в целом эта тема даже имеет место быть. Буду показывать свои риски, риск менеджмент, ну в общем короче если наберете достаточное количество лайков, а так я все таки за скальпинг. правда видите меня так неплохо так стопануло, размазало, эту неделю начал не так красиво, но ничего страшного, все еще впереди, всем ребят всего хорошего, хорошего вам настроения, хорошего у меня, поехал я дальше слушать мужичку, бомбить, чтобы зарезаться позитивом, хорошим настроением. Всем мира, добра. И удачи!